Их должен был уничтожить. Он сказал, если ты ответишь на сто вопросов правильно, то тогда я их оставлю, оставлю живых. И эти ответы и вопросы известны. То есть это в священных писаниях описано. И один вопрос ему был такой. Какая самая главная религия существует в этом мире? Представляете, такой вопрос он задал. Какая самая главная религия?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 как в детстве, я вспомнил, как в детстве в сердце у меня возникло такое слово украинское – тикай. Но вот здесь вот в голове у меня возникла другая другая мысль, что если я сейчас побегу,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 Как сделать паузу? Вот смотрите, допустим, муж разгневом, он врывается в вашу комнату. Не смотрите ему в глаза. Ручку поднимите, кто говорит, чтобы я видел, с кем разговаривает. Как сделать паузу? Вы, да? Вы, да? Да, угу. с вами общаемся.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 Придется сделать ответную реакцию, это автомат, действует автомат. Я ему уже все сказала. Но когда вы опомнились, уже опомнились, в этот момент нам немедленно надо просить прощения. Ну и что, ребенок же тоже выводит из себя, так же, как муж. Вот ребенок заплакал во время лекции, допустим. Что делает?